я первый, кто сделает анекдот миниатюру. Мне нужно место. Давай. Можно же встать, да? да? Я вам сказал, это да. мне. Окей. Всем видно, да? А, трасса. А, стоит проститутка. Работает. Помощь все. нужна, нет? Нет, нет. Да я, она одна работает. Она одна. Без кирыж. Подъезжает мужик, говорит, работайте. Конечно, работаю. Типа, сколько стоишь? 500 рублей. Типа, прям, все делаешь? Все делаю. А что так дешево? На. Ну, я сейчас все объясню, блядь. Баклажан, дядя Толя, баклажан, дядя Толя, баклажан, дядя Толя, баклажан.